А, как, какой, какой праздник? Какой дата? Да, да. Ну, нет, нет, не знаю. Сегодня международный день борьбы с, против насилия над женщинами. Вот. А, второй вопрос, как вы относитесь? Знаете, к борьбе отношусь плохо, я вообще за мир, понимаете, есть разница в позиции, есть я борюсь, и я нахожусь в негативе, а есть я за мир, то есть давайте будем более мирными, давайте предложим что-то более мирное. насчет с насилием? вот я вам так что ответила, вообще против любой борьбы, потому что вы только усиливаете зло. Посмотрите секрет. А, какой праздник. Нет. Помимо этого, сегодня Международный день борьбы против насилия над женщиной. Вот. А, и второй вопрос, как вы относитесь вообще к насилию над женщиной? Скажите, пожалуйста, какой сегодня день? Зачет? Вы знаете, что сегодня день против насилия над женщиной? Нет. Как вы относитесь к насилию над женщинами? Да? Раньше любите свою женщину. Легин. Спасибо. А, знаете, какой семь день? Нет. Я уже прочитала. Вы прочитали, да, что день против насилия над женщинами. Как вы относитесь к насилию над женщинами? Что вы об этом думаете? Я думаю, что в любой семье он бы Бой семье нужен мир, а насилие совершенно недопустимо.